Перед тем как начнется этот ролик, я бы хотел поздравить нынешнего куратора Боброграда Сталкера. Одно из его первых появлений в роликах вы могли увидеть аж два года назад на сервере Батайск Лайф. Пацан, что ты стреляешь? Ты ненормальный? Нет, просто проверяйте перки как они работают. О, так ты с кайф лайфа, что ли? Что такое? Ну я тебя в бан сейчас кину, блядь. Ты с кайф лайфа пришел, ты охуел? Смысл. Прямом я тебя сейчас забаню нахуй ты. Куда ты, блядь, идешь? Я тебя сейчас банить буду. Все полетели на крышу, блядь. Игрок кайф лайфа называется. Все нахуй. Вот видишь, что будет с игроком Кайф Лайфа? Да я прикалываюсь, ты чего усрался, Но что ли? Играй. А, да я тебя видел постоянно на этом, на джекете ты играл. Все это время он был как обычным игроком, так иногда временами становился на пост администратора. Прошло два года, и теперь он является куратором нашего сервера Беброграда. Оптимизация игровых правил, которыми вы сейчас пользуетесь и руководствуетесь, это полностью его работа и заслуга, за что ему огромное спасибо. Видео поздравления от всего админского состава вы можете посмотреть в группе Беброграда. Эдуард, с днем рождения! Проверка администрации – это как новый сезон любимого сериала. Каждый раз новый каст главных героев, из раза в раз каждый из которых натыкается на судью, который вербально издевается над каждым из оппонентов. За дело, естественно. Я бы был совсем отбитым извергом, если бы плевался кислотой в каждого второго по поводу и без. Но, увы, я веду себя относительно культурно до тех пор, пока собеседник не перегнет палку. Это видео, скорее всего, выйдет еще дольше, чем предыдущая часть. Причина та же – куча стоп-кадров с пояснениями. Так вы понимаете меня намного лучше. Это 17 выпуск проверки администрации на моем сервере Беброград. Сейчас там проходит классная акция, а также есть промокод от меня. IP, ссылки и промо вы найдете в описании. Оп-оп-оп. Мне кажется, я должен вмешаться. Здорово. Да так... Квадный вообще. уже оружие труди. Уберу, уберу. Нет проблем. Ничего себе. Ну я мешать не буду, я против ничего не имею. До тех пор, пока меня не начинают иметь или же против меня иметь что-либо. Запишите себе эту фразу в блокнот. Ебать, да что откидывает-то так? Да... Какого хуя? Что, блядь, с пингом, ёбаным? ого что за сервер, лагает и откидывает, блядь. Я пвпшиться не буду в таких условиях, я ебал. Я, блядь, видите, я завис, Вы нахуй. Блядь. Вот это называется лагает, пингует, а не как было в прошлом ролике. Пинганула и я, блядь, стоял. Не, вы же ви видите, даже чел виснет, и все. Ебать. Ебать, я просто спускаюсь дважды. Да, блядь! Часто? Да ёб твою мать, блядь! Получилось так, что это были технические шоколадки на стороне хостинга. Стой, слез, быстро слез, раз. Слез, два. О, Отлично. Давай 100 рублей, и я тебя отпущу. Кидай на пол 100 рублей, и я тебя отпущу, и всё. Кидай! Нахуй он это сделал? Блядь, у меня дробовик в руках был. Господи, это что реально было так легко дебилов начать искать? Просто в РП ситуации вступать, Да. Эти и другие сказанные оскорбительные слова забираю обратно Это была моя первая ошибка за весь ролик Чел, которого я убил, был, оказывается, лотерейным маньяком Поскольку я над головой не видел никакой надписи Потому что у лотерейного маньяка это не пишется Я выдал ему наказание за ФИРРРП Немного потом, с помощью администрации, я узнаю, как конкретно можно вычислить профессию лотерейного маньяка Или же, если этот чел реально нарушил ФИРРРП Один из 4 страх, 15 минут Нюхай Сука, 100 рублей, блять Он и за 100 рублей реально был готов мне глотку перегрызть или что нахуй Почему, блять? Лотерея на роль маньяка Ну окей, давайте попробуем а Зачем ты по 500к покупаешь да, донате, это же невыгодно ну, там 500к дается Но это невыгодно Сумас, тебе бы еще деньги на балансе? Ну, в этот клуб будет, Перезвоню. Я, зарежу, Я тебя зарежу нахуй. У меня было два, кстати, варианта развития событий. Первый это... Зайду, получается... И помогу ему ограбить того чего Второй, я, ну я вступлюсь за него Здорово, ставлю лицом быстро Пять тысяч На пол Все, спустился Спустился отсюда. Раз. Так уж сложилось то, что свидетели почти на всех серверах, на которых я играл, быстренько сливают. Вот он вам первый минус администрировать на разных серваках постоянно. На нашем сервере Беброград такое правило переделали. Теперь конкретные профессии не имеют права убивать свидетелей. Это мой второй проеб по счету, за который я могу спокойно получить наказание. И не буду не говорить ни слова против. Но тут же после этого начинается третья достаточно спорная ситуация. Чуть позже, а не, пока смотрите, что было дальше. А вот это так называемая РП-месть. Встречайте, чел, которого я ограбил буквально через несколько секунд, достает оружие и начинает по мне стрелять. Я бы не сказал то, что он отошел слишком далеко от места ограбления. Не знаю как вы, но я большинство вот этих РП-мести, людям каким-либо, за то, что их посадили в тюрьму, за то, что их ограбили. Я наблюдаю следующим образом. Чел идет, терпит, терпит, терпит, делает план, приходит и мстит. Они просто отходят на какое-то небольшое расстояние, оттуда достает ствол, типа обходя правила эфир РП, и начинает палить в спину. Чисто технически, если бы я хотел доебаться, я бы выдал ему не фир РП, а нон РП, потому что так месть не делается. В плане РП он, конечно же, мог, знаете, что сделать, пойти, быстренько это все перетерпеть, найти команду, спланировать это все, найти меня в конце концов, даже через наемного убийцу это все сделать. Но нет, он решил просто обойти правила фир РП, типа отойдя на небольшое такое расстояние и достать автомат. Немного потом мне предъявит администрация вполне себе заслуженно, чисто за то, что я неправильно выдаю наказание не в соответствии с нарушением. С утверждением, что я нарушил и не первый раз, я нисколько не спорю, говорю это сразу. Но также дальше на разборках я буду пытаться объяснить администрации то, что виноват в этой ситуации не только я один. А, то есть тебя вообще-то нихуя не испугало, да? Ну ладно, окей. А человек, вас полечить? Давай было бы неплохо. Хорошо, сейчас. Охуенное лечение. <звы> <звы> ну ладно. Блин, повезло ему. За медика вот Так он может и хилиться, и чела входить рубать. Ну прям вообще мечта. <звы> Чем вам занести помочь? Как хочешь, на, держи, держи, держи, держи. Здарова, кого выцеливаешь? Кого выцеливаешь, мужик? А, чё? Ага. Чего такое? А, ага, ну, выйдешь из банок, это короче так <sis> позвонить тебе не вроде бы слем. или же, же не знаю как то ретерн собака это пофиксили телефон пофиксили угу. ну ладно а, привет можешь сказать за что ты его забанил а, он в криминальном районе заменника тебя убил, и ты его кинул за... Сейчас скажу за что что вернее ты его убил и ты ему дал 1.4 ну правильно да За что? За 1,4 страх. У тебя просто... 1,4 страх. Ну а что конкретно он сделал? Оружие достал и его грабил. Я ему сказал, Дай, дайте, блять, Дай, Если Дай, Дай, Дай, Дай. Дай, Дай. Что такое? Так, а разборка возвращается. Нет, сейчас переговоры. пока вред, я с другим Расскажите админом разговариваю. Ситуацию. А, я вот тебе его забрал. Хотя, не знаю, сами решать. Смотри, короче, я пока активист. что передаю его... Ну, с... короче, сорри, это забирай его, сейчас мне ситуацию расскажут, ты его вернёшь. Ладно. А, смотри, единственное, что я хочу сказать, у маньяка Феррп... Подожди, ты за какого маньяка был? Золотариного или за какого? Золотариного, да-да-да. У Там него, у по сути... Маточки, четырёх. Ну да, четырех. Uh, у него Ферр РП четырех, поэтому то, что он достал на тебя оружие, uh, вот он мог. Как... А О чем тогда с самого начала начал эр... этот Ферр РП отыгрывать? Ну он может отыгрывать, может не отыгрывать, это его же право. Ну а как я пойму, маньяк он или нет? Но исключение у него... Он может просто спокойно... Нет, смотри... Туда, ствол, а, нож... Как краски у него же нож и чисто тязарет. Ребят, внимание, тот чел в особенном скине, он дальше будет мешать на протяжении всей следующей разборки. Не этой, а следующей. К тому факту, что он передает слова чела, у которого в данный момент нет связи, из-за бана я отношусь нормально. Но после того, как у него появляется связь, я не вижу смысла в его присутствии на разборке. Он только мешать будет. Как ну, Маньяком я, что... сейчас ну, очень маньяк другой являлся. Нужно... Да, сейчас вот голосование было. Вот недавно проголосовали, не, не не и получается, таким образом выходит то, что... Вот сейчас недавно, недавнее крайнее голосование, до него манеком был другой чел, который меня сейчас убил с, с АВП. А, смотри, чтобы узнать, маньяку он или нет, тебе нужно открыть логи через высказательный знак и Логос. копировать его в убийствах. То есть, если он тебя убил, ты копируешь... Работу нападающего. И если там написано маньяк, то ты уже отталкиваешься от этого. Ну, как бы ты нарушил сейчас. 6.2, если я не ошибаюсь, сейчас перепроверю. То есть, прежде чем, как бы, банить, нужно перепроверить, как бы. В смысле, еще раз ты мне объясни, каким образом а Ага. Во. Маньяк. Так и я откуда знал? Не, ну я, возможно, смотри. реально его за, за это, за, забанил. За ФИР РП незаслуженно. Но я отталкивался таким образом, что вот РП ситуация, я его граблю. Он стоит, соблюдает, потом раз, он смотрит на меня, достает ствол, начинает стрелять, я его убиваю. И за это ему даю наказание. Хорошо, смотри, если ты вот ты не знал, да? Ну, да. У тебя это... Первый раз или какой? Ну, ну на данный типу. момент, да. Ну, значит, в Правильной Шветочке 2 есть исключение. Э, единый первый, случай, первый то второй есть второй. ты не знал. Я могу ему как-нибудь компенсировать. Я просто сейчас себе лям валюты взял и Но мне Ну, это уже у него спрашиваю. Ты что думаешь? Я? Ну да, да, ты кто еще? Ну, Жаль, жалобы, ты можешь сказал. попросить компенсацию или просто... Я не знаю, просто... да, наверное, просто... давайте компенсацию. Ну просто так выходит, то, что мне нигде не написало об этом, кроме как в влогах. А то, что в влогах проверять надо, именно как проверять, я не знал. То есть я его сейчас не наказываю, потому что по исключению правила 6.2 написано, да, то, я, что... я не знаю, у меня, смотри, я что есть, батарея валяется, у меня не нужно, Максим, смотри. У тебя дубликатор есть или пропы? пропа? У меня? У тебя. У да. Он, да. А дубликатор у тебя есть? Доступ. Нету, наверное. Ну, держи тогда дубликатор. Все, мир, дружба, жвачка. Да, да. Все? Да, да. Ну все, супер, не держи зла. Спасибо. Все приятные игры. Надо уметь договариваться. Так, а тебя лучше. к ним, да, унести? Это единственный выход был. Да, на то наверное. Все держите. Ваш полностью. Так, ну и. Шоп. А, то есть, подожди, стой, стой, стой, стой, А, mm. короче, смотри, на тебя жалобы по той же ситуации, да, по той же, я так понял. Ну, почти по той же, только если того он типил, типа, то смотри, да, он тоже забанил по ФРРП, но он просто совершил месть. Месть, как он же его не... В смысле, месть? То, Пошли, что он да. его ограбил. Ну, что в том, понимании понимание месть? Давай с этого начнем. Месть? Ну, то бишь, смотри Человек мог, мог быть зол и отомстить Ну, в плане месть, как она вообще планируется? Ты пошел, жарди Жен, жены, он находит того же человека Находит того же человека, но он же не отходит ну, типа, на 5 ты метров от него И не, не начинает по нему шмалять Это не месть, это называется, после типа, драки ну... кулаками не машут Запахните меня, пожалуйста Так, подожди, подожди, смотри, за гост. Ты говоришь то, что, что а, Максюша, а там Семён. Идерн собака. Mm -hmm, да, вот Джорджо. -Джо, yeah, а, я, я. Все. все, у человека, который подал на меня ж.б. появился голосовой чат. Дальше присутствие вот этого чела со скином вообще не имеет смысла, но администратор почему-то решил его оставить, потому что он так хочет. Как итог всего этого, меня начинают перебивать уже в три кабины, пытаться объяснить то, что я один только виноват, а я один пытаюсь объяснить то, что виноват в этой ситуации не только я. Тем временем я своей вины не отрицаю. С этого момента на перебивание и также помехи разборкам левого человека, администратор не обращает внимания. Так смотри. Ну а, а он тебя забанил, да? Yeah. Да, короче, ты можешь идти в ДС, просто 5 минут займет. Я дам покажи все. А меня слушать Давай. никто не будет вообще. Зачем мне сюда? Чел, я попозже продам дверь. Я сейчас на разбор. А потому что ты обвиняемый. А вот этого я сейчас. Ну, так меня не послушать понимаю. никто не так, хочет, а, да? Смотри, Чего я тут Я, тебе... я сейчас на спаун, сейчас а тебя сейчас наспалом. Сейчас тебя послушают, господи. Окей. Okay. А деньги где нашел? Это его очень сильно беспокоит, то откуда у меня деньги на валюту на сервере, да? А, так смотри, уголек. Нет. это работает так, то, что мне сказали, есть демка, я сейчас а смотрю, если у меня будут вопросы, я задам тебе. В смысле, наш? другого опиата. Ты о чем спрашиваешь? Можно. Ли это? На что, на валюту деньги? Да. Мне кажется, мое материальное положение тебя вообще интересовать не должно. Ну я уже понял, сколько у тебя бабки, можешь не увидеть. Ну, откуда? Предположим. В составке. Заходи в зону бобрятой. Хорошо. Со столовки деньги, сука. Ну ладно. Друголевчик, пиздец. Так, друг. Ты тут? Да, смотри, буду... у меня к тебе вопрос один есть. А, за что ты убил а, чел, который подошел к себе после того, как ты ограбил. Свидетель ограбления, да. все логично. <связывая> ты не имеешь на... права свидетелей убивать. Читай правила. Чувак, ты блин, даже купил модератора это правила правило нормально читав день. Давайте будем честны, если бы он лучше меня знал правила, то он бы примерно подумал о том, что нахождение его на разборке с того момента, как у Чела появилась связь для объяснения, чревато для него самой обычной помехой разборкам. А, смотри, значит, у тебя есть нарушение правила 5.0, а именно под пункт запрещает убивать человек э, людей, кого ты не грабишь, и свидетелей. Ну что, другалёк? А, нет, ну, точнее, ну, у друг. кого нет денег, а также свидетелей, вот. У тебя нарушение правила этого, и плюс у тебя нарушение правила выдачи наказания за то, что ты ему выдал ФРФП. Я не понимаю, это что ты выдал. Твои... Проблема в том, то что я не могу ему ничего сделать за то, что он выдал неправильно наказание. Я сейчас напишу куратору по поводу этого случая. О, ну, значит, у него Джон тогда все равно обоснованный. А, yes. почему? Ну, стоп. Ну, я его ограбил. Что он что он был от тебя на достаточном расстоянии, и ты не, не направлял на него оружие. Он достал оружие и начал стрелять по тебе В чем проблема? Почему тут фир рп? Я вообще не вижу, тут фирп. В смысле, не видишь, что тут феррер РП человека. Вот буквально секунд 10 Понимаю, назад чел, ограбили. Оп. А вот уже левый чел начинает пиздеть поперек. Бля, буквально 10 секунд назад ограбили, ты тут же типа собрался с силами, начал стрелять по челу, который тебя ограбил. Ну это ну что это? А, Кто знает в том, жизни, то, бля, зачем не... он тут вообще он присутствует? Может, что он тут делает? Смотри, афир П. Ну, и... я так хочу. Нет, я про Да меня разборку, не ебет, что, что ты хочешь, хочу. он пожаловался, а не проблема? вот этот чел. Почему он сидит, перебивает меня мешает мне разговаривать? Потому в, что а, участник разборки, в чем проблема? А, каким образом может он к быть, жалобе к разборке, ты разборке, Скажи. Я сначала говорил слова, которые он не мог, потому что так, Ну в... дальше, он, Давай он обрел да, речи, ты тут Давайте теперь какую не роль не играешь? Тему. Я не меняю тему. Ты Давайте до меня доебался, ты меня тему. не слушал с самого начала разборки, а тут ты все посмотрел а демку, смысл? я окей виноват. Подожди, стой, другалек, я посмотрел демку, я увидел, я сейчас задаю тебе конкретный вопрос. Почему ты посчитал то, что это это. Хотя в тот момент ты на него не направлял оружие, и он был от себя на достаточном расстоянии, чтобы это было не фейр я понимаю, если бы ты там приплел ПГ, например, павергейминг, там еще можно придраться. Но фейерверп, когда между вами больше, чем 1 на 8 кон конструктивного блока, и ты не Один направляешь семь. на него оружие, это то точно не Но фермер. ты чисто головой ну, подумай, 7, то, что да. ты чела грабишь. Там даже один на 8 не было. Я говорю, головой чисто подумай, то, что ты чело грабишь, он тебе отдает деньги под дулом, не знаю, оружия какого-либо. Ты пытаешься, получается, уйти. И он берет тебя в спину, начинает, блять, настреливать. Ты же не ушел, ты начал другого просто. Смотри, давай представь ты ситуацию. У тебя Можно есть оружие, тебя, тебя грабит человек. У тебя есть оружие. А ты не можешь достать оружие, потому что понимаешь, если ты полезешь в кубыру, он тебя пристрелит. Ты отдаешь ему деньги, а потом, чтобы отомстить, когда он не видит, ты достаешь оружие и мстишь ему. Что ты за Нелогичная нелогичное нихера? Типа, Чувак, я могу быть ограбленным, это ФП, получается. Симуляция жизни, да. в жизни такое да. можно. Сугалев, когда ты покупаешь модерку, надо понимать, что, что ты вот. Ты модер, ты даешь наказание, надо понимать свою власть, понимаешь? Надо читать правила, вникать в них, сопоставлять друг с другом. Я не вижу этого в тебе. Я вижу в тебе человек. Ты меня не слушаешь. Просто, блять, ходят под сердце. Нахуй и всем выдает наказание. Я тебя слушаю, я тебя... понимаю. Ты блять, сам, я... Сам, сам с собой разговариваешь, что ты меня не ты хочешь слушать вообще. Который... Я тебе только говорю слово, а ты мне 300 говоришь так сделал на те наказание, блять. И я очень много раз из-за этого отлетал все... Из-за тебя... чего ты меня не видишь, слышишь, это... нихуя, ты знаешь, вообще что, меня ты не хочешь меня слушать, а дядя этом сервере. И ты ниже меня, блять Я вижу. То, что ты хуёво себя ведешь, я вижу то, что ты, блядь, некорректно себя ведешь. Я могу, я могу говорить, что ты. Дал блять. Опа, красный флаг. На протяжении всей разборки, блять, это, это даже разборкой назвать сложно. Это диалог как раз этих самых трех челиков. Меня там можно вообще не учитывать, потому что мне банально не давали слова. И если вы заметили, как только я начинаю говорить какую-либо речь объяснительную в свою пользу, меня тут же перебивает один из них и начинает мне что-то свое объяснять. Нахуй они открывают свои рты, если они так уже достаточно сказали. Показали демку. Если того челика, который на меня подал жалобу, я еще могу хоть как-то понять, он хочет добиться моего наказания. И все такое, все же он подал жалобу. То ебаного приблуду суфлера я в принципе понять не могу, какого хера он здесь делает. У чела появилась связь, что ты тут сидишь, делаешь, перебиваешь и мешаешь разборкам. Администратор на это почему-то закрывает глаза и начинается оскорблений, хотя непонятно вообще почему. Я такого повода вообще ни разу не давал за весь диалог. Если вы еще в этом не убедились, то перемотайте назад на ту разборку, где я не знал, как выявлять профессию лотерейного маньяка и договорился с челом абсолютно нормально. Я сейчас напишу куда нахуй, добись да, чтоб тебя снять. Я вообще ваху, как такие мудры держат на сервере, ты когда, блять, мудрых купил, нахуй? Когда на встал, блять? День назад, нахуй, два часа назад. Почему тебя до сих пор писали? Почему ты лежишь в канаве, нахуй? Долбой Извините, пожалуйста. Все слезы все вылил. Вылил слезы. Злобу выместил. Ебанутый. Я теперь могу свои 5 копеек вставить, ненужные на фоне твоей громкой речи. Ау, долбоеб, да, я конечно. с кем разговариваю? Давай. Окей, ладно, я понял, давай. Я слушаю. И чё, это хороший пример наборной администрации сейчас? Окей, я понял, я что-то не уследил, и из-за чего-то я плохо себя... Окей, Что то не уследил? И, и -то Окей, по, что? Хорошо, а, что то, что что? Я... Хорошо, да, что то ты это, не уследил, то, что, что ты что сейчас усвоил? А, то что, Так, а, смотри, подожди. А, а... Да По нет, сейчас заебало, закрой свой, слышишь? Э ты, ты уже достаточно сказал. Ты сейчас 2-3 минуты это сидел, не меня, блять, я... перебивал и не хотел не слушать. Я... Стоило слушать мне, свой... сука, морф выключить. Нет. Ты тут же начал так. заикаться, ты О, тут же начал давай, продумывать слушаю, каждое свое слово. Я ты что, совсем ёбнутый, О, окей, Ты как себя ведешь? Я слушаю себя. Ты как себя ведешь, я тебя спрашиваю? На меня всего лишь жалоба, блять, прилетела. Я всего лишь тебе пытаюсь объяснить то, что виновен не только я, но и игрок, которого я наказал. Ты в ответ меня нихуя не слушаешь. И вообще просто начинаешь дико сгорать тупо с факта того, что жалоба идет не на простого игрока, а на модератора Это что, нормально по-твоему? Ты таблетки, может быть, ну, не пил какое-то время Ты шиз? Ты больной? Тебе сколько лет? Сколько тебе лет сейчас? Вот скажите число, число, сколько тебе лет? Я могу ответить на твои вопросы? Число, сколько тебе лет спрашиваю? 19 лет. 19. Ты к психологу ходил? Нет. У тебя с башкой, блядь, нормально Сейчас все. Туда. Ты как себя ведешь? Смешно, блядь, да? Ты задал. Минуты две назад у тебя вообще... Не-не-не. Минуты две назад у тебя вообще не было поводов для смеха. Ты... Высрал на меня тонну говна тупо из-за того, что я модератор, блядь. Серьезно? Я, блядь, я, я могу блядь, сейчас также приебаться к тому, что ты тупо оператор, блядь. Ты оператор, ты сейчас пользуешься тем, что ты охуеть как намного больше прав, чем я имеешь. Ты выше меня по званию. Ну да, естественно, перед тем, как меня снимать, ты должен пойти пожаловаться к куратору. Хорошо, пожалуйся куратору. Ведь это тебя так, блядь, учиняет просто очень сильно, в плане того, что ты не можешь каждого модера взять и на кукань. Чисто потому что ну ты можешь Ты мне слова нахуй а, не давал я, я ты, ты, не ты, ты, ты тэпнул меня блять на разборку Ты слушал тупо его Как только я начинаю говорить Берут открывают ебальники Он он и ты вместе с ними. Вы мне тупо слова не даете. Вы чё, ебанутые? Я пытаюсь, блядь, объяснить. Ты у меня... берешь ты мне вопрос задаешь. Почему ты а, считаешь, что это ферр-рп? Или же почему ты его тогда убил? Я тебе, блядь, начинаю объяснять. Начинает вставлять свои ебаные 5 копеек ненужные. Он начинает то же самое вставлять. Вот он. Начинаешь еще. Перебивать, затыкать и объяснять мне что-то ты. В таком случае, нахуй ты меня о чем-то спрашиваешь? Зачем ты со мной пытаешься выходить на диалог? Какие-то мне вопросы задаешь, если в конечном итоге при каждом моем объяснении, ну, точнее, попытки объяснить, объяснением это назвать очень сложно. Ты берешь, открываешь свой ебанник, берешь меня, перебиваешь и не даешь мне нормально, сука, объяснить. Нахуй ты вообще тогда со мной разговаривал всю эту жалобу? Я могу оттуда ответить теперь? Ты Давай, ответь. Задал вопросы, я могу Давай, ответь. Смотри, по поводу, по поводу того, то, что ты сказал лишь бы какого-то модератора, я увидел то, что ты выдал наказание FRFP. И я хотел пожаловаться, потому что я очень много раз в жизни встречал на этом сервере. А, Но ну, в жизни это, ты понимаешь, утрировано. То есть э, с тех пор, как я на оперке здесь, то, что модераторы злоупотребляют своим положением, И дают вот так вот просто э, вообще непонятные э, причины для бана. А ты пользуешься своим положением? Я спросил тебя, как я... какого хера он вообще относится к этой разборке? Ты говоришь, я так хочу. Ну, ты блядь, по... логического объяснения мне не можешь дать. Я тебе сразу задал вопрос, зачем он тут присутствует? Ты мне сказал, он не может, э, вот он, он не может. Объяснить суть жалобы, говорит тот за него Типа, говорящая голова, говорю, окей У этого появился дар речи, нахуй он тут нужен Он мешает разборкам и перебивает меня сидит. Ты мне ничего не ответил, я так хочу Потому что, и тебя это типа ебать Не должно, не кажется, что ты сейчас пользуешься Привилегиями администратора куда Больше и куда, э, не знаю Более неправильным способом, чем я а, Я посчитал то, что Уже нет смысла его ретернуть И так далее, потому что Действительно, блядь, нет смысла Я уже вынес тебе приговор, потому что Я, кстати не понял, почему ты вообще убил свидетеля, потому что по факту нельзя убивать свидетелей. Ты меня не слышишь? А, Даже я правил, тебе сказал то, что это я это не писать, спорю с тем, то что я нарушил бежать. правила свидетелей. Я тебе того, пытался того, объяснить то, что, что нарушил бежать. не только я. Okay. No problem. Mm. Все, я Все теперь у тебя но no проблем. То есть, блядь... понял? Охуеть okay. просто. По того, что ты... Нет, не, нет, не по всей ситуации. Подожди, другалек. Не по всей ситуации. То, что ты признаешь, что ты его убил, но no проблем. Вот поэтому ноут-проблем. No но потому то, что ты потом, он по тебе начал стрелять, и ты, получается, там, короче, залез, потом обижал его, залез по лестнице и убил, и ты выдал ему наказание я ну, там даже по демке видно, что это вообще типа, это далеко не ФРРП, и за что ты дал написание, было непонятно вообще. Когда я начал у тебя спрашивать, а, за что ты дал ФРРП, если бы ты отвечал, а, типа, вот поэтому, поэтому, поэтому, поэтому, по факту, члены раздельно, надул проблем, но раз я в тот момент понял для себя, что с тобой. Точнее, с твоим образом, как я понял, общаться бессмысленно. Я для себя вынес, и я хотел тебя наказать за то, что ты убил свидетеля, и просто пойти сказать куратору ситуацию. Но, но... Но... и я э, выключил ну, и голос. Включил, и ты все же рисунок, э, свой голос, и, да, так, ты так и После того, как ты включил свой голос, я понимаю то, что, видимо, я что-то не доглядел. Да, я... Потому, потому что, да, объясняю, э, в тот момент, когда ты был, я не знаю почему, но ты просто вел себя, ну, серьезно, как вот чел, который типичный, э, пытается вот прикрыться. Пытается что-то не недосказать. То есть, если чел пытается объяснить то, что виноват не только он, просто пытается что-то сказать, когда его перебивают в три каски, это значит то, что он что-то не договаривает или же пытается чем-то прикрыться, хуенная логика, если честно. Другалек, ты тут? Да, я тут. Другалек. Я кодекс читаю, я читаю правила. Прикидываю, что-то нарушил. Быстренько весь диалог прокручиваю. Понимаю, что у тебя нарушение кодекса, конкретно статьи 15. Сейчас тебе статью 15 Но точно по скажу. По Не, я, я, понимаю, я принимаю. Слушай. Кодекс, раздел 3, статья 15, первый пункт. По отношению к коллегам администратор должен вести себя так, как хотел бы, чтобы они вели себя по отношению к нему Ты практически нарушил 6,10 наказания Ты банально не хотел меня выслушать Хотел выдать только мне наказание Когда я пытался объяснить, почему виноват не только я, ты меня не слушал Я даже не знаю, нарушил ты его сейчас или нет, но видимо нет еще Повезло просто Я не вовремя микрофон включил Затем 6,8 У тебя нарушение кодекса а именно, это что за правило по счету? 6.12, потом идет правило 6-8 конкретно некомпетентно разбирал жалобу. Исключения у тебя не будет, поскольку ты высший, не высшая администрация и не топ-администратор, тем более. Я вот прочитал одно правило: интересно: вот доебаться до тебя или нет? Но по факту все, что хочешь нет проблем. Окей, okay, хорошо okay. Правила, Права администратора 6.0 Запрещает использовать привилегии члена администрации Для своих корыстных целей Основательский админский состав В праве ограничить вам игру на сервере Из того требует ситуация до выяснения обстоятельств На жалобе присутствовал И мешал разборкам систематически Ровно с того момента, как все-таки голос появился У того, кто жалуется Вот этот тип Ты с этим ничего не сделал Ну, потому что тебе так было удобно Говорят трое Против одного получается. Я ничего сказать не могу. Меня никто не слушает. Меня перебивает даже сам администратор, который разбирает на меня ЖБ. Который, казалось бы, должен разбирать жалобу так, чтобы были услышаны обе стороны. Что думаешь? Окей, отвечаю. Я а, не смотри, знаю каждое правило наизусть. Я... я затем и захожу в правила, чтобы уточнять какие-то правила, может быть, для себя в плане того чтобы доебаться новые открыть вот я открыл для себя новое правило я чисто прикинул ситуацию я понял то что ты еще и 6-0 нарушил что делать будешь блин вот сейчас кто-нибудь по-любому в комментах заплачет что я мол такой хуевый не даю администратору объясниться и как только он начинает говорить я его перебиваю а мне думаете, тебе было приятно потом дальше у так, тебя а правила отвечу, а оскорблений отвечу. 2 и 2, а, и неадекватного поведения и того это массовое нарушение Оскорбление в кодекс входит. То, что оскорбление в это оскорбление в кодекс. Батрис ну смотри, коллег. по отношению к коллегам-администратор, да. вот это ты имеешь в виду? Да, да, да. Ну, ты да. хочешь, чтобы на тебя твои коллеги выливали постоянно говно так же, сейчас как ты. Буквально за две минуты вылил на меня. Ну, нет, это не две минуты будет в день, это будет а каждый день и при я... любом диалоге вот с тобой. Ты хочешь, чтобы с тобой с себя, другие игроки, администраторы, оперы, модераторы и так далее вели себя так же? Понятно, что не. Ну вот, а в, в чем тогда вопрос? Сейчас. Горит слабо. Какой вопрос? Но ты сомневаешься в том, что кодекс подвязан с оскорблениями. Я тебе логически объясняю, что оскорбления, ну, Нет, никак не, не поощряются в кодексе, расписано. Нет, Друголек, я наоборот говорю, что это в кодекс входит, в то, что я оскорбил тебя, коллегу. То я сейчас из себя вышел, даже при том условии, то, что для меня ты был как э, гнусный модер, который нарушает который твоими, э, полномочиями, да? потому что я по... не доебывается, а то, что э, я увидел по демке, то, что по факту, типа, это прям ну, безосновательное было, э, как это дача наказания. Ну, который доебывается. Да, вот, ты перефразировал и... тогда, когда высирался да, на и... меня. Ты как раз отметил то, что я уже дв... целых двух людей за условный там, может быть, час игры я наказал. В первым разобрались. Оказывается, я понял то, что как именно конкретно нужно проверять, лотерейный маньяк или же нет. Потом разбираемся здесь. На этой жалобе ты просто в хуй не ставишь то, что я тебе говорю, до того момента, пока я не выключаю морф. Итого, я наказал всего лишь. Одного человека, полтора, бля, даже, не заслужен. Потому что чисто исходя из правил, ему я выдал бан. Ну да, неправильно. Но, как бы, я хот хотел объяснить, почему конкретно он тоже может быть неправ в этой ситуации. Думаю, может быть, там, реально Ферерпе РП есть. Ты не Это хотел понятно. слушать нихуя а -а все, что я тебе говорил. Да. Вот чтобы ты прикидывал, чтобы... то, что я а... это человек, который доебывается Ну вот по ту сторону монитора Чел, который купил себе модерку, доебывается до людей И вот чисто поэтому Он наказывает людей Одного, второго, и на этом список закончился Но я сейчас вот реально возьму и доебусь Я в тот момент просто играл я раз наказал чела, потому что я, к примеру, так думал, то что он нарушил правила. Вот с тем оказалось так, что, что я там был неправ. Я извинился перед челом, дал ему компенсацию в виде, блядь, дубликатора, чтобы он хотя бы зла на меня не держал. С ним разобрались, все окей. Тут ты да, даже, даже не даешь разобраться, тут ты меня нахуй не слушаешь. Я сейчас тогда возьму специально доебусь. Хотя я до этого играл абсолютно спокойно. Я надо, чтобы я доебался? Я уже нашел у тебя вот в стиле доеба 5 правил нарушить. 5 правил это... У администраторов не просто банк, как я понимаю Массовое нарушение правил помню, Нарушать снятие, от пяти и более правил в течение одного помню, дня Считаются только те нарушения, за которые да, игрок не получил снятие. наказание Ты не получил сейчас наказание еще пока ни по одному из этих четырех или там пяти правил У тебя может быть еще и выговор У тебя застакается выговор за те нарушенные правила Оно тебе надо? Нет проблем, готов выслушать а что тебя еще выслушивать? Ты все сказал, кажется. Но по факту у тебя голос просто 10-летнего, 12-летнего ребенка, который просто не знаю откуда и взял что? деньги, купил модераторку и неправильно выдает срушение. И Это -то, что причина предвзята что Заранее что относиться к человеку на этом серфере, Я не с одним, блять, ребенком я, Так не разговаривал я, Так, как ты отношусь... сейчас говорил До того, как я его вырубил Я разговаривал так только в том случае Если чел реально конченый И конченно себя ведет Не хочет ни хера слушать ведется себя неадекватно, токсично Хуесосит кого-нибудь Перебивает, там, например, на разборках Или же себе, э, не знаю, там пытается Создать имидж такого чела Которым он по факту не является Я в таких случаях, да, с ними вот так вот Разговариваю. Я тебе изначально, в самом начале жалобы, говорю, давай я тебе вот так, вот так вот объясню. Я тебе пытаюсь объяснять. Я тебе не даю повода для того, чтобы ты со мной так разговаривал. Я просто чел, на которого подали жалобы. Я нарушил, а, там, например, фрибан или же не ту причину выдал а, челу, который был лотерейным маньяком. Я это понял, я перед ним извинился. Я вот здесь вот сейчас сижу на жалобе. Ты мне уже был готов выдать нахуй наказание. Нормально меня не выслушал. Я у тебя несколько раз спросил в течение всей жалобы. Меня кто-нибудь слушать будет а вообще нет. Мне сказали несколько раз, тебя выслушают. Ну и в итоге я беру, выключаю сука, сукаклонфильм, чтобы меня все-таки кто-нибудь выслушал. Ты все сказал, все. Заканчиваю разборку. Выдавай мне наказание, которое я нарушил за правило вот это. Выдавай. Что мне там полагается? Фрибан? Окей. Нарушение правила грабежа, то, что ты убил свидетеля. Я просто тебе еще Ну вот по нему тогда -то и выдавай. -то Остальное будем обсуждать с оператором. Помеха разборкам. Это какое правило? Ты мне подскажи. Сейчас скажу Ты точно, же администратор пункт. лучше знаешь правила, чем модератор донатный. Помеха разборка 1.22. Значит, да. э, вот тот чел получает 1.22-40 минут. Ты против, что ты этого имеешь? Как человек, которого ты решил оставить на жалобе, а, и по поводу... спокойно наблюдал за тем, как он мешает да. разбирать жалобу, и как-то пытаться доказать свою... Перебивал тем самым мешал разборкам? Для меня это как таковой не было видно. Я сейчас его. Ну конечно, точну. не тебя же перебиваю. Спр... Бля, че я спрашиваю? Нахуй я с ним советую. А как я могу вообще могу выносить, исходя из того, то, что он мешал разборкам, если для меня по факту он. Не ну тебе Я же не мешали Тебе не мешал Я никто щас... Тебе не мешал никто Вы мне все рот, блядь, затыкали и перебивали меня на жалобе Тебе никто не мешал Соответственно, поэтому ты решил не выдать наказание Тупо меня нормально не выслушивая Вылив на меня тонну говна Показав себя самой худшей, блядь, стороны И ведя себя как свинота, молодец Выдавай сейчас мне на этот аккаунт а, Вот правила гребежа а, ты, ты уже Которые там дали? со свидетелями а, связаны окей. Я нахуливаю Блядь, три дня, ведь Нет. игра это как Почему он... <свист> <свист> Что за сбой, блядь? Что за дискриминация модераторов?